Внимание! Смотрите и слушайте Москву. Эта война жуткая, ужасная, позорная, бессмысленная, несправедливая. Потому что... Ну... Зачем? Через 10 минут после того, как меня задержали, когда я подходила к автозалку я позвонила своему своему мужу. Говорю, вот, типа, меня задержали. Он говорит, о, да я видела, что ты уже типа стала звездой. не <музыка> Нет бомбёжкам, нет бездомности, нет голоду. Скажите комментарий, почему вы здесь? Я бы хотела, чтобы эта вояжка я заканчивала любым способом, Я Не жди Не жди всех. Писать какие-то тексты, любое действие имеет значение. Сейчас кажется, что оно не важно, и сейчас кажется, что нас просто за это арестуют и посадят. и очень страшно, но я думаю, что потом вот эта сила э, очень, э, очень важна, и она потом перевесит. Я думаю, что власть боится народу больше, чем у меня. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если...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 запрещать все, что угодно, но мы будем продолжать говорить и продолжать петь и продолжать бороться за мир потому что мы так решили, а не они Скажите, Марина, вы гордитесь своим поступком? Да нет, не то чтобы. Просто такой мой маленький плюс один. Плюс один карме. Давай так оставим. Ну, Не да? карми, а к такой вообще волне, потому что вода камень точно. Но ты хотела, ты с помощью этого поступка что хотела? Просто что-то остановить или себе что-то доказать? Или может быть быть вместе с теми, кто пытается что-то сделать? И быть вместе с ними и ну, так, в некотором роде облегчить свою совесть. Мне вот морально после этого стало легче немного. правда. За активистов вообще. За активистов? За активистов, конечно. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если здесь просто сказать два слова, меня за это сейчас арестуют? У нас да, вдохновило это видео. Мы решили выйти с такими же плакатиками. У меня было написано одно слово, а у подруги было написано два слова. Вот таких листочков. Дорога. Девушки, смотрите, усиление, усиление. У нас было такое лайтовое, я бы сказала, бархатное задержание. То есть у нас все прошло довольно мягко. Людей, которые что-то делали более активно, их посадили в автозак. В, который поехал в Савеловский ОВД, и вот там было гораздо жестче обращение с задержанными, там были избитые люди, им угрожали, им угрожали убийством, подбросить наркотики, э, что-то еще, мы вас всех здесь засадим, это были такие словесные угрозы, и какое-то физическое насилие там тоже происходило, то есть это был такой более жесткий вариант. А тех, кто более тихий, я была в числе их, э, их это здесь такое более мягкое ОВД, где... Ну, такой более, более бюрократический был процесс. Там было все довольно цивильно, за исключением того, что мы просидели часов 7, просто в ожидании каких-то бумажек из того, что у них там все записывают вручную, никаких пас нет. У каждого сотрудника полиции нам нужно было заново представляться, заново говорить паспортные данные. Это, Это было ужасно. Ну, нас 7 часов не кормили, не... даже воды не давали. У нас было много ошибок в протоколах, нам многое не разрешили написать правомерно, то есть мы старались написать за полностью правильно, но нам не разрешили, нам впаяли в раздел объяснения фабулу готовое, которое вообще не соответствовала действительности, и заставляли это подписывать. Защиту вам кто-то оказал там? А адвоката не пускали. Mm -hmm. Адвокат стоял у нас 6 или 7 часов также стоял за, за политическим отделом. Его не пускали к нам. Это, в общем-то, удача, что нас не побили, не угрожали, и такого какого-то травматичного процесса не было, но просто стандартное нарушение закона, нарушение процедуры задержания с Мы шли вместе, девушка, которая пела И стала классным символом того дня Которая пела, когда ее вели э, под руки полицейские Мы попали в один автозак И потом хорошо подружились Я только зашла туда, там все уже пели Так что я просто подключилась Вот И мы просто ехали хором Пели песни из бременских музыкантов Короче, было очень классно, духоподъемно а ты можешь сказать, что тебя связывает с Украиной? Ну, мне кажется, это вообще не важно, но я, я родилась в Одессе, мои родители жили там 10 лет, меня там крестили, и там моя крестная с. Со своей семьей. пришел спасать нас. Может быть, у тебя есть слова для жителей Российской Федерации, которые верят тому, что говорит пропаганда, для них у тебя есть слова? Очнитесь, мы все умрем. С тобой связывает с Украиной, какое отношение имеешь? В Украине у меня очень много друзей. Мы даже крестили, собственно говоря, ребенка с моим другом. Вот, то есть его ребенок сейчас, к сожалению, он один находится в Днепре. Он один находится в Днепре. Человек, ну, проблем у него со зрением, то есть он на один глаз не видит, но так или иначе мужчина. Соответственно, он остается в Украине. Жена с двумя детьми, соответственно, покинула территорию Украины. Сейчас каждую ночь у них там вот эти тревоги, они, ну да, он присылал фотографии, то есть, как они находятся в этих подвалах. Знакомились с тобой, когда ты был задержан на да. акции. Можешь рассказать поподробнее? почему а, ты пришел туда? Увидел, собственно говоря, в пабликах о том, то, что 2 апреля будет акция антивоенная. Доехал, собственно говоря, до парка Заряди. И как раз таки э, в этот момент э, задерживали девушку, э, невесту, которая пытался найти, видимо, своего жениха, который не может приехать с, с войны, как я понимаю. Вот, э, так же крикнул Горько, э, когда вели ее два сотрудника. Сразу по -по -по получил... У удар под руку и меня также повели в автозак. Еще хочешь историю ублюдство. У нас в магазине, как пивом занимаемся, приходит недавно чувак, покупает пиво у продавщицы, а продавщица гражданка Украины, и он знает, что она украинка, и у нее есть дети, которые там, к сожалению, сейчас, вот там, в Украине, да? Да, и вот, и вот представь, это самое, он... Ну, насколько это мерзко, да, насколько это мерзко, он покупает у нее пиво сначала, он покупает у нее пиво, и потом говорит, ну чё, говорит, Вика, хохлуха, ебаная. Говорит, я, говорит, там какой-то генерал в отставке, говорит, мы чеченцев отправили туда, говорит, я скоро буду прислать тебе фото отрезанных голов твоих детей. писаешь, ну ну просто мы потом два с половиной часа мы. успокаиваю так к тому что все это будет происходить днем все хуже и хуже В 18 году один из моих знакомых э, сказал, Юля, обрати внимание на то, как э, он готовится к войне, э, показывая на фотографию с э, ребеночком одетым в военную форму. То есть э, тогда эти слова сейчас вспоминаю, э, вот как э, то, на что я не очень сильно обратила личное внимание. И, э, Лично я виновата в этом. И наше общество виновато в том, что сейчас творится. Вы понимаете, наше поколение, оно росло на пацифистской риторике. То есть все учебники, вся литература была посвящена тому, что войны не должно быть в принципе, и что люди на всех манифестациях официальных выступали всегда против войны. То есть вот эта риторика «нет войны, которая потом сменилась, это буквально недавно произошло, там, лет 10 назад, «можем повторить». ситуация и общество, которое не встречаются, люди, которые приветствуют то, что происходит. То есть я с ними не вхожу ни в полемику, и это, конечно, по моему мнению, это зомбированные люди. А у вас не было желания на высказать какое-то свое мнение Знаете, иным способом? Я его сразу высказывать начала в сети. Проблема в том, что я пока не участвую в препятствовании тому, что творится. Потому что в первую очередь надо однозначно вытаскивать оттуда срочников и любыми методами прекращать военные действия любыми методами. Я выставляла требования в журналистских чатах о том, чтобы было сделано заявление о том, что срочники там есть, и на 15 день войны оно было сделано. как началась война, за полтора месяца я почувствовала после ужасной тревоги и ужасной растерянности, после этого наступила огромная стадия какого-то света и какой-то веры, потому что за это время я встретила огромное количество потрясающих людей. обстоятельствах все равно что-то делают, не боятся, разговаривают. Я почувствовала очень большую силу, и если честно, я никогда не чувствовала себя так внутренне свободной, как сейчас. Какая-то свобода парадоксальная, которая возникла в ужасной несвободе. И я почувствовала, что э, эта свобода уже никуда не уйдет. Людмила, может быть, у вас есть какие-то слова для жителей Украины, которые сейчас вот а, страдают от этой агрессии. Очень хочется кричать изо всех сил простите нас, пожалуйста. Единственное, что мы можем сделать, можно матом? Не стоит, да? А, единственное, что мы можем сделать, это просто навсегда от них отстать. Мне очень стыдно на самом деле. Мне очень стыдно, потому что я веду переписку. Я веду переписку со своими друзьями. Я пытаюсь показать то, что не, не все сейчас россияне поголовно. Поддерживают эту войну. Я не могу ничего сказать. Я не, не, не, не знаю, не знаю, что сказать. даже не знаю, что могла такая житель Украины. Просто стыдно за то, что происходит. Угу. да, все мы закончили. Спасибо тебе. Спасибо. Ну, я думаю, что гораздо важнее не извиняться и не говорить, и не обсуждать вину, извинения, а что-то делать, помогать какими-то делами, помогать беженцам, помогать контактами, помогать связями с тем, чтобы люди, которые бегут из своей страны, или те, кто потеряли родственников, те, кто потеряли своих любимых животных, кто потеряли свои дома, помогать делами. Вот это гораздо важнее, чем говорить о извинения.